Всем добра ура игра приветствует вас друзья с вами вновь олег он же scratch продолжает играть в альхейм в данном выпуске я решил заняться все-таки земледелием и э, фермерством и конечно же рассказать вам обо всех тонкостях и нюансах этого э, ремесла про это и многое другое в сегодняшнем э, выпуске а поэтому зритель попрошу тебя малюсенькой просьбочки поставь пожалуйста лайкосик под данный видосик мне очень нужна важна твоя поддержка но взамен за твои лайки я как всегда Всегда буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным э, видеоиграм. Приятного тебе просмотра, а мы начинаем! В прошлой серии мы с вами построили загончик для свинок. Они у нас вот тут себя очень хорошо чувствуют и уже бодрячком развиваются. Смотрите, раз, свинь, два, три, четыре... Пять свинок мы уже имеем. И, и почему-то они сразу все пошли туда, где я только что открыл двери. Они, видимо, хотят все на свободу. Но не получится у вас, родные, на свободу-то попасть. Потому что вы мне пригодитесь, я с вами оперировать буду немножечко попозже. Вон я вам кинул грибочек. Кушайте на здоровье. Так, давайте, кстати, посмотрим на статусы, какие у. Ага, хочет есть. Смотрите, ребятки, очень-очень интересное наблюдение. А, вот эти вот желтые грибы, которые из пещер, эти свиньи, а, не едят потому что этот гриб у них лежал здесь достаточно много, достаточно давно, и ни одна свинья к нему а, не прикоснулась. Поэтому мы сейчас быстренько сбегаем и дадим им а, побольше пищи, потому что я смотрю, вот-вот наши свинки все откиснут. Так, закрываем. Так, придется, наверное, выходить через черный вход, потому что мне так просто свиньи не дадут отсюда выйти. Да, ребятки, это еще... Это, ребят, в дополнение к нашей сегодняшней теме о том, зачем же нам, ребят, нужно заниматься земледелием а, и фермерством. Это позволит нам... А, так, давайте посмотрим, ребятки. Вот у меня есть ягодки. Да, ребят, зачем нам нужно заниматься фермерством и а, земледелием? Это позволит нам а, производить продукцию для наших с вами а, животных. В данном случае для наших свиней, которые будут приносить нам со временем а, мясо. Давайте, ребят, уже свинок подкормим, а то иначе им придет а, трендец. Они, они практически на последнем издыхании я уже... Блин, зачем я сам-то съел? Надо свиней кормить. Так, ребят, давайте свинкам уже подкинем что-нибудь здесь побольше. Я думаю, что а, стак вот этого а, разделим пополам и будет нормально. Да, кушаем свинки на здоровье чтоб только из вас никто не помер. Все, ребят, смотрите, кормежка сразу началась. Как мы знаем, наши свиньи любят кушать морковку, которую можно будет также выращивать на нашем с вами огородике. Для начала нам потребуется, конечно, инструмент фермера, самый главный. Это его, значит, специальная приблуда. Это не ботыга, ребятки, ни в коем случае. Мотыга это немножко для другого, хоть и это фермерский инструмент, но он нужен, ребят, для первичного взаимодействия с почвой. Да, ребят, скорее всего, мотыга тоже пригодится, но но самое главное, нам, ребят, нужно сделать с вами а, пропашник. Как только вы войдете в бронзовый век, у вас будет такая возможность, поверьте мне. И пропашник у нас делается, конечно же, на а, кузнице. Подходим сюда и смотрим, что же нам нужно на пропашник. Вот, ребят, рецепт. А, нам нужна цельная древесина и нам нужна а, бронза. Где же искать цельную древесину? Для того, чтобы добыть немножко цельной древесины, нам необходимо отправиться в черный лес. И только там, ребят, можно найти сосны, а, с которых она... А, падает. Вот так вот они, ребятки, выглядят. Я думаю, что Грейдворфы этого не оценят до инцидента. И в скором времени придут надирать мне мою волосатую задницу. Но ничего, викинг, не отчаивайся. Наша задница и не такое терпела. Так, ребят, вот она, та самая цельная древесина Падает в количестве пяти штучек. Лайфхак, когда вы ставите порталы вдали от дома, и они у вас остаются без присмотра. Если вы э, переместились и что-то здесь поделали, то есть подобывали рудули, или же порубили лес, то, возможно, скоро к вам сюда придут в гости грейдворфы, а еще и хуже, ребят, придут тролли. И если вы в этот момент отсюда телепортируетесь, то вы рискуете в следующий раз сюда уже обратно э, не портануться и придется бежать и строить портал. Потому что, ребят, нужно зачищать всю вот эту банду, которая на вас агрится. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны. Когда вы выходите с территории, а, где вы немножко пошумели, смотрите вокруг, нигде ли не рыщет грейдворф или тролль. И после этого, ребят, если все чисто, только после этого телепортируйтесь, иначе вашему порталу придет а, хана после этого всего дела. Так, собрали мы немножко цельной древесины. Пришло время сделать нам наш первый с вами а, пропашник. 5 бронзы, конечно же, нам необходимо будет для нашего Пропашника, Давайте посмотрим, сколько у нас имеется Так, с бронзой у нас немножечко проблемы Но мне на пропашник точно хватит Ну и подходим, ребят, к кузнице И делаем пару слитков бронзы Нам сейчас потребуется Да-да-да Раз и два Так как цельная древесина у нас есть а пропашник уже, по идее, должен был м, Открыться, смотрим, да, ребятки Вот он наш пропашник, создаем, ребятки Фермерский инструмент для вспашки а, Почвы, и теперь у нас Появляется очень много новых рецептов Да, новые строения, как вы видите, новые саженцы а, Новые посадки Мы можем теперь делать с помощью нашего пропашника Вот он, ребят, выбираем наш инструмент И пойдемте уже поработаем, так, сорян какой нафиг поработаем? Слышь, надо сначала поспать. Настоящий витник хочет спать. Пойду-ка я, наверное, вздремну для начала. А после уже на следующий день... И пойдем поработаем, нехрен, тут я что, сверхурочный что здесь записался? Мы тоже мне поработаем, называется. О, вот это и ночь, что, уже вставать, да, надо? Да что ж такое-то, а? С первыми петухами, можно сказать, опять разбулгачили меня. День 53, тем временем, у нас шел. Давай, викинг, напрягаю уже свои бицепсы и пошли за работу. Нас ждут великие дела, пошли в поле работать. Для начала, ребят, нам нужно определиться с местом под наше поле. Я думаю, что буду его где-нибудь располагать вот здесь. Вот Слишком большое поле нам не обязательно делать. А, давайте сначала расчистим нашу с вами а, территорию. Чтобы, ребятки, мы могли здесь работать. Здесь я установил уже верстак под крышей, да, вот тут у нас он имеется. Для начала уберем вот эти вот валуны. Они здесь точно будут мешаться, да. Подготавливаем почву для вспашки. А, да, ребят, у нас будет небольшой город, где мы будем выращивать а, наши с вами... Найденные а, семена Пока что, ой-ой-ой, зачем ты разбил Да хороший уже, Спокойся. а сколько можно махать Там размахался тут со своей Кочергой, блин, так, ладно Что-то я лишнего здесь психанул, давайте немножко подровняем Итак, давайте посмотрим Можно ли а, садить Наши с вами семена а, На траве, давайте, ребят, сейчас сразу же Проэкспериментируем, мне самому интересно а, Возможно ли такое, что мы без Вспашки земли, можем взять И посадить семена, давайте, где они у нас Находятся, вот здесь, вроде бы, как я их оставлял. Нет, ребят, вот тут у нас семена находятся. Сразу же посмотрим все возможные варианты. У нас есть, ребят, семена еловые шишки, можно, ребят, на посадку использовать сосновые шишки, э, семена бука и самое, ребят, интересное, это семена морковки. Кстати, когда вы э, блуждаете по миру, советую собирать все возможные подозрительные, э, подозрительные какие-то растения, потому что чем меньше вы будете обращать на это внимание, тем сложнее потом вам в процессе придется. Берем пропашник в руки, и выбираем, о, у нас тут все семена, смотрите, имеются Мы можем, ребят, кстати, да Какие, ребят, функции у нашего пропашника Во-первых, это прополка сейчас мы, сейчас мы посмотрим, можно ли сразу же прополоть э Траву, раз Да, друзья, можно сразу же прополоть Вот таким образом траву Но мне кажется, здесь у нас как-то приподнято А если мы используем мотыгу для выравнивания земли Сначала, да, давайте попробуем Так, два Так, немножко подровняли Трис Отличненько И теперь давайте попробуем поработаем пропашником И вот здесь уже можно э, Намечать э, начало нашего огородика Бабамс, есть такое дело Начало, ребят, нашего огородика Вот здесь, кстати, можно подровнять Мы можем тот же участок, который мы уже с вами э, Как говорится, вспахали Засадить травой Раз, что на это тратится, я пока, ребят, не знаю Но давайте глянем э, Семена 45, 55, 1 Если мы сюда, вот например, сделаем Раз, так, 45, 55, 1 один. Я вижу, что на это ничего не тратится. Просто мы а, заращиваем травой снова а, тот или иной участочек земли. Прикольно, кстати, сделано. Это, ребят, пригодится тем, кто любит заниматься а, изменением ландшафта. Да, очень прикольно сделано. Мы можем, например, вот здесь мы лишнего, а, вот здесь мы лишнего, ребят, пропахали. Мы можем вот так вот снова нарастить траву, чтобы у нас была вот такая ровненькая какая-нибудь такая тропочка интересная. Отлично, ребят. Решение Много анальное. И давайте все-таки займемся уже... В спашке. Кстати, ребят, давайте проверим, можно ли морковь высаживать на траве или же на дороге Нет, ребятки, нужна обработанная почва, поэтому не получится А с другими семенами, давайте посмотрим Так, ну с травой мы поняли, давайте посмотрим, можно ли посадку осуществлять а, там, где нам захочется Давайте попробуем, так, раз Да, друзья, посадка осуществляется определенным а, способом кстати, ребят, хочу сразу же сказать, что не старайтесь, не садите, не засаживайте ваши с вами насаждения вот так вот близко друг к друг другу. Вы рискуете тем, что вы просто-напросто потеряете семена, потому что здесь существует некое расстояние, да, которое должно быть между вашими а, насаждениями. Если, ребят, вы будете слишком близко лепить друг к другу, одно дерево вырастет, второе при этом исчезнет, и вы просто-напросто так лишитесь а, а, семян. Вот, ребят, 5 штучек мы посадили, а, да, и мы сделали для себя выводы. Посадку деревьев... Деревь можно делать в любом абсолютно месте, даже без вспашки а, земли, как мы видим. Да отстань ты уже от меня, пенькообразный хрен, задолбал ты уже за мной бегать, а... Хватит уже мешаться. Все, разобрались мы с этой проблемой, как далеко улетел. И попробуем, давайте, сейчас следующий функционал нашего а, пропашника. Следующий, ребятки, саженец. Это саженец а, сосны. Давайте куда-нибудь вот сюда ее в канавку посадим. И посмотрим, что у нас из этого а, получится. Даже я бы, наверное, вот сюда куда-нибудь на склоне ее посадил. Отличненько. Все, сосен у нас уже больше нет. И следующее это, ребятки, саженцы а, бук. С бука у нас будет производиться обычного качества а, древесины. Так, ну и давайте посмотрим, ребят, на следующую функцию Это, конечно же, вспашка земли И что она нам предлагает Ну что ж, берем, ребят, про полочку, ставим режимчик И начинаем уже э, намечать наш огородик Я планировал сделать вот где-нибудь вот здесь вот, раз Например, здесь два Вот сюда вот три Кстати, когда мы, ребят, создаем огород У нас как бы почва тоже выравнивается То есть неровности у нас разглаживаются Вот таким вот образом Ну и морковочка, друзья, давайте попробуем посадим сейчас здесь морковочку. Это первый нас, наш э, саженец. Все это дело, ребят, мы, мы в прополотую землю уже можем э, производить посадку например, той же самой а, морковочки. И здесь, ребят, тоже нужно руководствоваться тем же принципом. Не садите ее слишком близко а, друг к друг другу, потому что морковка тоже любит небольшое а, пространство. Если вы налепите слишком близко, та, что, та, у которой зона комфорта будет низкой, она у вас просто-напросто а, не вырастет. Какая-то вырастет, да, без проблем, но а, с большим шансом, а, если вы налепите прям слишком близко. Вот такое вот, ребят, расположение нормальное, как я вот сейчас сажу, да. То есть буквально, то есть где-то около Метра а, между каждой морковкой у нас а, имеется расстояние. И если, ребят будете посадку произведить таким же образом, то все нормально, соберете урожай как а, нужно. Просто имейте это в виду и знайте, как правильно нужно осуществлять а, посадку ваших а, семян. Вроде бы все семена мы а, засадили. Ох, и супчика мы наварим с этой картошечки. Ох, и свинки наши заживут, когда у нас урожай поспеет. Хорош топтать мои угодья, ты... Пенькообразный хрен. Вот они мне реально, ребят... Ой-ой-ой, вот сейчас что было, смотрите. Вот сейчас что было. Неужели я... Вы смотрите, ребят, что сейчас было. Я только что уничтожил своими действиями а, саженец один. Да, только что мы, ребят, стали свидетелями того, что это все дело можно... Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что творится, ребят. Это все дело можно уничтожить и... Вот эта посаженная морковь, она уже не возобновляется, к сожалению, ребят. Не делайте таких ошибок и берегите свои а, посевчики. Лучше всего а, держите их где-нибудь а, в удалении от ваших баталий. То есть, когда вы будете, например, сражаться с какими-то монстрами, лучше сражайтесь, да, ну и защищайте свое жилище где-то вдалеке от вашего огорода и от ваших свинок. Иначе ваш урожай и ваше хозяйство может а, пострадать. Итак, вот такой вот у нас огородик, друзья, получился, да. Мы немножко кривовато, немножко не так, как хотел до да, местами, вот, например, здесь жесткие перепады рельефа, рельефа и как-то у меня кривовато получилось, но в целом, в принципе, задумка, ребятки, то, что нужно. Вход я вот так прямо и оставлю, то есть тут ничего не буду загораживать, чтобы мы могли свободно заходить, я надеюсь, какие-то недруги сюда по поводу уничтожения моих посевов не будут соваться, а просто будут обходить это все дело стороной. Пропашник можно ремонтировать также а, в кузнице. Все, у нас пропашник отремонтирован, также его можно апгрейдить, да, улучшая его а, прочность на второй, на третий уровень и так Далее, ну также, ребят, как молоточек Когда мы улучшаем его прочность, чтобы он так часто У нас не ломался и мы смогли им пользоваться гораздо э, Дольше Состояние, ребят, ваших посевов можно отслеживать Просто-напросто наводясь э, на них В данном случае мы видим, что здоровая Морковочка здоровая Это означает, что все ей хватает Расстояние между э, посевами Отличное Ну что ж, зритель, я надеюсь тебе доходчиво и понятно Сегодня я объяснил суть фермерства и земледелия И теперь твой скил выживальщика Немножечко подрос в игрушечке под названием Валхейм. Если же братишка Скреч упустил много важной информации, то пожалуйста, не стесняйся, пиши ему об этом в комментариях. Братишка Скреч, конечно же, все посмотрит. Также, если у тебя есть какие-то интересные, крутые темы по поводу Валхейма, предлагай, пожалуйста, в комментариях. Ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует!